привет всем если вы смотрите это видео скорее всего меня уже нет в этом мире наверное для кого-то жизнь неплохая штука только я свое прожил я многого нахлебался и боль и слезы меня все достал достали эти насмешки достали люди постоянные неудачи достали проблемы в школе меня все бесит однажды я понял что вокруг меня просто пустота, что мои друзья вовсе не друзья. Это просто чужие люди, которые не прочь провести с тобой время, когда тебе хорошо, но когда тебе плохо, они отходят в сторону и даже не заметят твое отсутствие. Я просто устал от всего этого и больше не могу так. Конечно, есть пару человек, которым не все равно, и это наши родители. Мама, папа, теперь вы можете быть спокойны. Вам больше не придется тратить на меня свое время и нервы. Надеюсь, так будет лучше для нас всех. Люблю вас. Стой, что это такое? Я знаю, преодолевать все эти препятствия в одиночку трудно. Но если ты будешь двигаться вперед, будешь честен самим собой, в конце концов, усилия себя оправдают. Самая сильная вещь в твоей жизни – это твой разум. И если ты думаешь, что покончив с собой, ты решишь все проблемы, значит твой разум болен. Поэтому ты должен обрести новое мышление. Новое мышление – Значит, новый взгляд на обстоятельства. Ты должен обрести новый взгляд на обстоятельства ситуацию. Подготовь свое сознание, потому что, когда ты будешь готов, будут благословения, будут чудеса, будут возможности. Да, безусловно, будут препятствия, сложности, преграды, слезы и боль. Только одолев все препятствия, можно насладиться жизнью. Ты улучшишь свой мир решишь проблемы, если твое мышление изменится. Скажи себе, все негативное и все, что тащит меня назад, я отказываюсь больше принимать. Не думай о том, что приходит и уходит. Делай выводы из ошибок, но никогда не застревай в прошлом. Самый трудный путь, тот, который ты проходишь один. Но это тот путь, который делает тебя самым сильным. И когда ты справишься... Правильные люди появятся в твоей жизни Поэтому не сдавайся Не отпускай руки только потому, что кто-то говорит Будто у тебя не получится Просто скажи, что я решу все проблемы Несмотря ни на что И когда ты достигнешь того, чего ты так хотел Ты поймешь, что все эти сложности Были необходимы Поэтому будь сильным И продолжай двигаться вперед